И не подойти к моим... Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Стой, не, не, не, не, не, не, у не, не, не, не, не, вот здесь, ну проверить надо. Спасибо. Игорь, потяни рукав, пожалуйста. У нас эти. Рукав потяни! <моргий> <моргий> Давай,dava,dava A,dışı yok,hacım Снизу вот здесь сейчас еще гляну вот это место. Ага. Здесь даже не горело снизу. Горело вот, вот здесь вот. Ага. Спасибо, мужики.